Приветствую, вас, зрители и подписчики моего канала. Мы продолжаем прохождение StarCraft 2... 2, хотел сказать, да. StarCraft Remastered Brood War. Следующее у нас задание, глава 6, возвращение на Чар. Флот протасов на высокой орбите Чара. Вершитель, кристалл нас. А ОЦД нам больше не угрожает. Мы заняли позицию на орбите планеты ты определил местоположение Халиса. Да, я помню, как почувствовал его силу, когда посещал этот мир в прошлый раз. Но сейчас мы обнаружили мощные энергетические колебания в том месте, где находится кристалл. И я не могу определить их источник. Неужели вы еще не поняли? Источник — это новый сверхразум. Должно быть, энергия халиса привлекла Церебралов, и потому они расположились рядом с ним. Скорее всего, Сверхразум находится под защитой нескольких стай. Дело рискованное, но если мы атакуем решительно и быстро, у нас есть шанс прорвать оборону, забрать Кристалл и покинуть планету. Есть и другой путь. Сверхразум до сих пор находится на ранней стадии развития. Быть может, у нас получится нарушить его связь с местными стаями. Если нанести ему достаточно урона, ближайшие зерги наверняка не окажут особого сопротивления. И тогда у нас будет время забрать Халис. Смелый план, юный Артанис. В храбрости ты не уступаешь самому Тасадару. Ты мне льстишь, благородный Зирадул. Я не достоин даже упоминать его имя. Как трогательно. Слушайте, меня устраивают оба варианта. Только давайте не будем тратить время зря. Я смогу взять под контроль часть местных зерков и поддержать вас. Но чем дольше мы тут пробудем, тем выше риск снова потерять оба кристалла. Согласен. Вершитель, готовь свои войска. Охранить да тебя Аду. Так, ну в общем-то, наконец-то появилась какая-то... Какие-то разные пути выполнения заданий, которые не были до этого ни в, одном, ни в одной из глав, ни в одной из миссий. Мы можем поступить разными способами, это очень интересно. Я бы хотел попробовать выполнить наиболее сложное задание, как мне кажется. Это нанести сверхразум достаточно урона, чтобы вывести его из строя. Соответственно, давайте-ка сейчас как можно быстрее будем накапливать войска. И, наверное, у нас даже будут зерги под контролем, что тоже весьма интересно. Да, я оказался прав, у нас есть под контролем еще и зерги. Так что давайте-ка приступаем к добыче. Приступаем к добыче... Ага, тут у нас личинки. Плюс до это у нас получается превращение в рабочих. Ну давайте-ка добываем пока что кристаллы. Добываем минералы. У нас, кстати, довольно большие две базы. Ой, это довольно сложное управление сразу же двумя базами. Так, добывайте, добывайте, добывайте, добывайте. Плюс мне надо... Знаете ли, еще виспенчик. Потому, потому что юниты, которые нам, наверное, даст этого добыча виспена, будут крайне полезны. Угу. Давайте создадим еще парочку сейчас рабочих. И вот интересно, кого я могу нанимать? Я могу нанимать королев, кстати, это очень, очень, очень знатный отряд. Поэтому я бы хотел дойти даже до королевы. Но для этого мне нужно, по-моему, построить пещеру гидролисков, да? Требуется логово А нет. Мне нужно просто мутировал чтобы логово у нас даль... дальше. Так, дальше продолжаем. Войсками, наверное, буду пользоваться только именно... Только именно протосов. А королевы у меня будут чисто как э, начинать бой. Ну и заодно разведывать территорию. Поставьте-ка, пожалуйста, пилончик здесь где-нибудь. Еще где-нибудь здесь. И надо бы построить нам уже еще одно оружие, было бы полезно. Так, давайте продолжаем. Кстати, еще и поставим кибернетическое ядро. Так. Кибернетическое ядро, ну и в принципе пока все, да? Еще можно одно оружие поставить. Так, вы добывайте весь пен. Хотя, там уже и так рабочих, я думаю, достаточно. Да, это, в принципе, не нужно затея. Так, ставим давайте-ка э, гнездо королев. Ага. Так, оставьте еще, пожалуйста, пилон. И ждем постройки кибернетического ядра. А она уже вон поставилась у нас. Строим, значит, звездные врата. Так, пока что невозможно. У нас не хватает Веспина. Интересно, что тут на базе вот этой творится. База полностью пустая, Ее можно занимать прямо сейчас. Чем мы сейчас и займемся. Так, поставим здесь звездные врата. И ставим здесь нексус. Как я и сказал, у зергов я, скорее всего, войска не буду брать. А я в этом не вижу никакого смысла. У них войска недоступны мне самые топовые, которые мне бы вот, реально были бы интересны. Так скажем. Так, что там? полный так поставь угу. недостаточно Нет, нам нужно все таки поля побыстрее развить недостаточно минерал. Недостаточно минерал. у нас есть возможность построить авианосец это очень знатная вещь поэтому мы сразу же начинаем развиваться в авианосце так что не зря Решил пойти в протосов, потому что авианосцы это реально имба. Будут авианосцы, мы будем реально решать. <свистит> <свистит> Добывайте дальше минералы. Так, мне вот интересно, есть ли где-нибудь поблизости еще одна база. Чтобы можно было ее занять. Так, ну тут мы на самом деле вызовем совсем мало зондов именно на эту базу. Потому что база, как вы видите, в основном чисто на Веспе не концентрируется. Так, и нам нужно маяк флотилия поставить. Ну, не, давайте-ка мы все-таки с поступим, маяк флотилия поставим чисто на базе. Так, здесь у нас тоже, кстати, можно уже вызывать. Вызываем. Побольше. Так, нам нужно добраться либо сюда, либо сюда. Да, то есть уничтожить либо сверхразум, либо... А, унич... Точнее, забрать кристалл. Так, стойте, нам больше не нужно пока что развитие технологий. Сухопутных нам нужно воздушных поисков улучшения делать. До этого поставим еще одно кибернетическое ядро. Зира, шибули, да. Конечно, я понимаю, что я ошибся весьма сильно. Тем, что решил... А... Так, слушайте, а тут что у них? А тут у них какая-то тоже база, походу. Надо ее тоже занять. Да. Давайте-ка идем туда в атаку. Там, по крайней мере, минерал есть. Блин, сраные не вот они, блин, прям очень сильно мешают. Давайте, разрушайте. Ну, угу, отлично. Так, вызываем первые носцы. Нам нужны еще одни тогда звездные врата. Где-то. Например, давайте здесь установим. Блин. Все. Добили блеточки. <coughs> Добивайте здесь войска. Так, а у нас появляется авианосец. Для корсаров делаем дальше улучшение. Так, здесь у меня целая куча рабочих. Давайте добывать. Ой-ой-ой. Там скрит не появились. У-у-у, что-то прям войск поднабежало. Что-то прям вообще там жестко войск набежало, смотрю. Давайте-ка ставим Скорее Оборону Хотя уже мы не успеваем Враг уже прямо у нашей базы Выходит Это было очень опасно Так Противник значит войска туда я смотрю свел Так что Предотвратил нашу атаку Нам нужно сейчас скорее нанимать снова войска Причем здесь давайте-ка Поставим фотоночки еще дополнительно а то может вполне сейчас где-нибудь Высадиться рядышком с этой базы И просто ее забрать Как не хрен делать Так, ну понятно, что вот эту базу навряд ли он будет забирать уже, потому что у меня имеется войска, какие никакие. Так, вот, собственно говоря, чего я, я опасался? Ну, хотя, да, хватает моих моих фотонок, всего лишь одну по сути я потерял. Одна, конечно, блин, к сожалению, недостроенная была, она тоже была потеряна. Так. Ну да, очень быстро враг среагировал. Прям очень быстро атаковал. Я просто не, не, не дал мне забрать эту базу полностью. Я ее, конечно, хорошенько так поломал, но полностью добить не удалось. Так, нам нужно, знаете, что сейчас? Нам нужны еще одни звездные врата, потому что этих я, явно недостаточно. Надо больше звездных врат. Так, больше перехватчиков. Так, слушайте, где-то было улучшение всех этих технологий. Это, наверное, вот здесь, да? Максимальное количество перехватчиков. Вот что нам нужно. Кстати, по-моему, количество перехватчиков уменьшили в этой части. Раньше было, по-моему, 5 изначально возможно нанимать, а сейчас уже только 4. Это вот, видимо, как раз в связи с тем, что реально авианосца это была такая имба до некоторого времени что просто с помощью данного вида войск вы могли выносить всех своих противников. Причем еще появились, кстати, корсары, что тоже очень неплохо. Корсаров, по-моему, не было в первой части. Изначально. Так. Ну что, появляется у нас все больше и больше авианосцев. Плюс сейчас у нас увеличится количество перехватчиков. И мы сможем, в принципе, с четырьмя, с пятью авианосцами атаковать дальше противника. Да, кстати, я забыл тут нанимать. Так, улучшение закончено. Здесь сейчас у нас тоже улучшение будет сделано. Ну не, разведчики мне не нужны. Разведчики явно это такая шняга, которая нам здесь не нужна. Нам бы пригодились, в принципе, корсары, так как я признал их, так сказать, преимущество этих отрядов. Они реально очень неплохо могут наносить урон врагу. Так, ну ладно, отрывы пока что у нас есть, авианосцы. Вызывайте, давайте себе перехватчиков, ожидаем. Так, у нас же есть теперь королева, ну точнее возможность нанимать королевы. Давайте-ка вызовем королев Вызываем королев У нас Снова получается Угу Так, тут пока что еще строится Опа-опа-опа-опа опа, опа, опа нифига там нападение Ну, в принципе, уже готово мое войско для выдвижения. Давайте-ка начнем нападать. Даже, в принципе, я думаю, вот эта спор... споровая колония нам ну, не навредит сильно. Потому что вон, просто налетает, мои авианосцы и просто всех выносит. Все, давайте, уничтожайте там всех пока. Я тут подгоню, если что. Так, вот. Разрушайте в бой. А, энергии недостаточно <звук> Ну, тут тоже они ничего не добьются Потому что это просто на всего ну, муталистки, которые, ну, не так уж и сильны Все, захватываем, короче, эту базу. Давайте-ка основываем там еще одну колонию. А, так, так, так. Подожди, куда у меня войска двинулись? Подождите, подождите. В атаку давайте. Я вас никуда не это не отправлял обратно. Блин. Ой-ой-ой, беги-беги-беги. Ну, блин, сколько скоробей эти стоит? Очень дорого. Надо к запасу королев прибавить. И плюс нам надо там кого-нибудь, кто бы нам просветил. Ну, то есть арбитр нам нужен. Ой, арбитр, наблюдатель, прошу прощения. Так, все, эту базу мы снесли. Вау, сюда прибежал даже слоняра уже. Это нехороший знак, если сюда прибежал слоняр. Значит, противник сейчас уже будет атаковать с более сильными войсками. Нас. Нам нужно чем-то защищаться. Так, ну мне нужен рабочий какой-нибудь. Который бы поставил здесь защиту. Так, ты давай-ка устанавливай нам наконец Nexus. На базе. что там какие-то войска были. Отлично. Ага, усиливаем наши еще воздушные войска дополнительно. Так, ты давай-ка ставь еще фотоночки. Потому что фотонки в первом, конечно, в Старкрафте очень мощные. По сравнению со вторым, в котором они, по сути, ну, стали такими себе. Э, таким себе орудием сражения тут они конечно были очень сильны в игре в, в первом Старкрафте. это нужно иметь в виду поэтому вызываем СК дополнительно так а, нет разведчик нам не нужен можно было бы корсаров вызвать так еще и надо к тому же больше пилонов давайте в атаку Кстати, здесь тоже ставьте пилоны. Так, короче, летите пока что вперед. Ой-ой-ой, скружи. Ой. Сколько много скружей. Конечно же есть. Да, враг подготовился к встрече моих авианосцев, я смотрю. Так что он довольно много им поснимал. Вызываем, давайте сюда пока что батареечки. Плюс можно было бы вызвать, да. Давайте вызываем дополнительно зонды. После такого очень больно. Отражать и так и дальнейший. Недостаточно минералов. Так, еще нужны минералы. Улучшение завершено. Так, все, у всех броня снова по максимуму. Ну, то есть щиты, хотел сказать. Давайте атакуйте. Так, встретили их, получается, на отходе, но все равно они прошли. Ну, как сказать прошли, они прошли так себе. Сейчас все равно здесь, которые войска попались, они будут уничтожены. Так, нам нужно побольше королев. Скружи больше почти... Ой-ой-ой, ты зря это сказал. Э -э, Но ну почти что, по-моему, они не попали. Но все равно попадания были по войскам. Так что щиты у некоторых уже разбиты. И причем дальше летят еще скружи. Это жестко. Так, добавляйте еще. Еще, еще. Так, у нас тут есть еще королевы. Интересно, чем их уничтожить, вот этих вот э, кружей можно? Получается, нужно мне еще одновременно, что ли, этих и разведчиков брать с собой и корсаров? Как вот с ними сражаться? -то? Чтобы этих скружей? ё-моё! Чем могу служить? Дальше продолжайте свой путь. Так, здесь у нас можно поставить хоть сколько пилонов. Сколько угодно. А Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус уже один авианосец. Сейчас будет еще минус второй. Отходите, отходите, отходите. наступайте нам нужно вернуться под батарейки так под батареечки возвращаются Тут вот давайте пополняем у всех сукин дети Так. Пополняем. Да театр Давайте нападайте, короче, уже целенаправленно. Атакуйте постоянно. Всех, кто встречается уж Потому что надо прорываться, а то мы так задержимся реально очень долго. И так уже время столько потратили. Тут уже один опять без счетов. Возвращайся обратно. Ой, капец, сколько вас тут дофига? Жесть, вы посмотрите вот на это. Ну, счетов мало осталось. Ну, не возвращайтесь просто здесь где-нибудь. Остановитесь. Сейчас будем ждать еще дополнительных подкреплений. Хорошо, что ты готов Когда в атаку? Нас Опа, а это вообще неожиданно, кстати на передовую. Поджидаем подкрепление, которое у нас уже в пути. Всех вместе собираем. Весь наш флот объединенный. Так его назовем. Нашу золотую армаду. И сейчас мы нанесем им последний удар. Прямо в сердце. Так. В атаку. Сюда. Просто они не смогут нормально законтролить такую армию. Просто сплошные минуса. Давайте расстреливать и все. Отлично. Ну все. Что ты можешь сказать в свою очередь, сверхразум? Тебе уже не жить. Сука, ударился. Ну, все, снесли их базу, уже ему тут нету никакого. Ой, жесть, там одну личинку мочат. Все, добили ее все-таки. Сверхразум ГГ пиши давай, изи изикаточка для тебя. Точнее, для нас изи изикаточка для тебя не очень. Осталось возвращаться. Я думаю, что врагу все равно тут не жить, поэтому быстрее нет смысла уходить. Можете медленно чаек попить, там не знаю, что пьют у нас, протосы, какой-нибудь эликсир и все, и отправиться домой. Ну, в общем-то, задание было очень легким, потому что у нас тут были под контролем корса... Корсара, потому что почти не авианосцы. А авианосцы это имба, имбовые. Просто противник не может ничего сделать с большим количеством авианосцев, поэтому тут было GG изначально уже. Даже скоржи им не помогли, скоржи вроде нормально врезались, но мы все, по-моему, один винос за всю игру потеряли. А это совершенно ничтожные потери. Да, если посмотреть потери на 26 отрядов, но ну, это, скорее всего, там я много потерял, конечно, и самих обычных протосов, как драгунов, там, так и зонтов и потерял несколько... Ну, в общем-то, надеюсь вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи.